шутки на шутки. Книга из серии «Большие сборники стихов». Эта книга сама читает стихи популярных детских авторов. Снежинки. Кто снежинки делал эти? работу Кто в ответе? Повторное нажатие на кнопку останавливает воспроизведение стиха. Непослушные цыпля. Охота мяч забить в мои ворота. Но откуда не ударь, этот мяч возьмет.